Добрый день, дорогие зрители и подписчики нашего канала! Я хочу пригласить вас на ежегодную конференцию Печников Сибири, которая состоится 17-18 февраля в Иркутске, в здании Сибэкспоцентра. В этом году конференция посвящена барбекю-комплексам и всем узлам, из которых он состоит. Приедут спикеры из разных городов, включая Москву, Питер. У каждого специалиста есть свой опыт, он им поделится. И уже на практике мы это закрепим. Будем рады видеть вас. Приезжайте, наши двери открыты. Все адреса, ссылки будут в описании. Смотрите, изучайте, записывайтесь. Ждем в гости. Спасибо.